Зрители, сегодня я вас, короче, между цветочками посажу, потому что, ну, тоже цветочки свои. Да ладно. Да, я понимаю, что ремикс на 100 гекс это не Drain, но этот звук здесь подходит больше всего, как мне кажется, да, то есть, ну, не объясните то, что вот как на Drain видео. снимать без очков? Может снимать? Раз, два, три. Приветствую всех в новом Дрейн-видео, реально, вторая часть, так скажем. Конечно же, про Влада А4, это понятное название. Добрый, хороший человек, чей разум захвачен инопланетным паразитом. Топ-дрейн фактов о Владе А4. Поехали. Первый факт, это имя. Почему его зовут Влад А4? Все очень просто. Родители назвали его Влад. Но что значит А4? на самом деле это древний очень сильный инопланетный символ который я даже не могу произнести человеческим речевым аппаратом. И этот символ выглядит вот так. То есть, ну, буквально как А4. И это настоящее имя Влада. Что вы скажете? Как это возможно? Он что, инопланетянин? Я скажу, да, это абсолютно так. Придется начать издалека. когда это древнее существо с вот этим именем летало от планеты к планете, да, ему не нужен космический корабль, он является одним из древних сверхсуществ, по-нашему богов, но не прям абсолютно. Он летает от планеты к планете, захватывает их внимание, они начинают ему устроить какие-то храмы, ну, грубо говоря, вступают с ним в капиталистическо-духовные отношения. Мы тебе вот жертвоприношения, сердца детственниц Пожалуйста, можно мне в следующем году, чтобы войны не было в моей стране? Какой-нибудь верховный жрец, да, объявляет. Ну, он такой говорит, хорошо, типа. На самом деле, он ничего не контролировал, а, а война случалась так или иначе. Как только они понимают, что он ничего не контролирует на самом деле. Любая раса космическая перестает его кормить вот этим вот вниманием, и он летит на следующую планету. Так шли миллиарды лет, пока наконец-таки в одном, если по-русски, в баре, то есть встреча да, космических сверхсуществ, которые летают от планеты к планете, и вот у них есть некое место, где они могут собраться, отдохнуть, обсудить что-то. И там он встретил Влада Комарова. Они были вот похожими существами, только Влад Комаров, он питается не вниманием, и почитанием он питается войной они решили что они создадут свою цивилизацию с нуля то есть они не будут питаться цивилизациями которые самодостаточные они будут паразитировать на неполноценной цивилизации которую выведут сами они нашли вот планету одинокую и сделали следующее они нашли там более менее нормальную телесную оболочку и все что им нужно было это поместить в некую душу они ее сконструировали сами но они сделали ее пустой внутри, чтобы это существо всегда нуждалось в заполнении этой пустоты. И заполнить оно могло ее только определенной любовью к вот этим двум. Ну и не надо говорить, да, что у них все получилось. Они вывели это существо, которое начало конкурировать просто со всеми, захватывать землю за землями, да, переплывать океаны своей родной планеты. Это была первая часть их плана, им нужно было очень много дойных коров, грубо говоря, поэтому они заставили это существо расплодиться по всей планете, а потом строить свою цивилизацию, правильно, то есть города, машины, вот это все дела. В ходе этого шли постоянные воины, которые, ну, подпитывали Влада Комарова. Тот, кого мы зовем Влад А4, он неосязаемый дух, но он берет и вселяется в какое-то тело и начинает свою некую политику, создает новую религию, еще что-то, еще что-то. Потом появился интернет, телевидение, и можно было бы быть уже не Богом, чтобы тебе поклонялись. Достаточно быть рок-звездой или там актером известным. Я думаю, вы уже догадались, о чем я говорю, о том, что в действительности Влад А4 и Влад Комаров вывели человеческую расу, да, то есть, и это получилось несчастное существо с пустотой в центре души. Весь их план был настроен на то, что никогда не дойдет до атеизма. Эта цивилизация не должна была прийти к тому, чтобы когда-то родились существа, которые никому не будут поклоняться. Потому что, во-первых, зачем кому-то нужна дойная корова, которая не дает молока, а во-вторых, зачем кому-то создавать существо, которое просто будет жить ради страданий. Чем больше развивался атеизм, тем больше Влад А4, да, так его будем звать, занимал тела известных музыкантов артистов насколько мне известно да он занимал джастина бибера тело еще там кого-то из последних и вот сейчас он занимает тело влада а4 который видеоблогер из беларуси это его последняя реинкарнация на земле то есть они уже поняли что в принципе все здесь они съели все что можно по их расчетам наше поколение это последнее поколение у которого еще остаются какие-то идеалы следующего поколения их не будет вообще, и тогда они будут бессмысленны для Влада 4. Это было бы тоже неправильно, оставить свое творение безжалостной вселенной. Поэтому завершением этого цикла будет полное уничтожение человеческой цивилизации. Ну, им для этого вообще ничего не надо, просто вселиться в пару людей, отдать приказы и просто все уничтожить ядерными бомбами. Поэтому как только Влада 4 потеряет подписчиков, потеряет интерес, так они с Владом Комаровым отдадут приказ уничтожить нашу планету. Поэтому в ваших же интересах, если вы не желаете скорейшего апокалипсиса, подписаться на канал Влада 4, смотреть все его видео, всего Лайкать все его видео, смотреть, писать ему хорошие комментарии Он знает, что вы на самом деле обманываете Но ну, Один ваш комментарий, лайк, добавляет просмотр какого-то другого человека То есть рекомендации так работают чем, чем, чем больше типа детей заинтересуется им, которые не понимают ничего да, Тем больше ну шансов нашей планеты еще если кому интересно, я опять плачу, у меня сердце разбивается. У меня есть видео на канале, где говорится о том, что я прошел через портал в белорусском лесу, чтобы перейти в другую реальность. Влада 4 об этом портале также знает, он также из Беларуси. И Влада 4, по инсайдерским данным от Влада Комарова, да, который периодически может вселяться в меня, то Влада 4 связывается с другими собой, У них такая система, что все снимают ролик один и заливают каждый ролик из всех реальностей на основной канал и на каналы в других реальностях, поэтому его ролики столь не связаны между собой. Когда мной управляют Влад Комаров, я частично получаю доступ к его памяти. Я помню, что в одной из реальностей от Влада А4 глент Гленты Кобяков ушли. Глент говорит, или Кобяков, это я их путаю, если честно. Тот, который в очках, вот он говорит Влад, прости. Но я больше не хочу сниматься в этих видео. Пойми, я нашел себя в другом творчестве, что, наверное, забудется. Я буду снимать обзоры на книги Александра Полярного, э, Инстасамки, как его, в, как его зовут, Соболева, да? Я буду снимать обзоры на плохие книги и бомбить с них. Э, поэтому.. Я ухожу, прости. И Влад говорит, я отпускаю тебя, друг. Если ты ну, действительно станешь счастливым благодаря этому, я все пойму. Я тебе желаю только всего хорошего. Почему? Потому что на самом деле в том моменте он был не Владом А4, он был просто Владом, без вот этого дополнительного разума под именем А4. Поэтому я хочу что сказать, вот вы думаете, Влад А4 это какой-то злодей, да, который там все ради денег делает? Нет, на самом деле это просто на самом деле очень добрый хороший человек, чей разум захвачен инопланетным паразитом. Ладно, мне слезы текут, поэтому я с вами прощаюсь, я думаю вам это видео понравилось, так что давайте. Ну все, я пошутил, это не конец видео, вот сейчас будет конец видео, хочу рассказать несколько деталей, да, малоизвестный факт. Вот в названии, посмотрите, топ Дрейн фактов о Владе 4 З Вот, Владе похоже на Блэйди. Ну, ладно, это, это ерунда, не факт, на самом деле. Дрейн видео, они продолжаются, это вот по вашим заявкам, да, сделано. Будет еще, будет обзор на Дрейн покупки. <с> Я, короче, буду эту тему доить еще долго. Так, что еще хочу сказать? То, что всем с Новым Годом очень сильно э, да, блин, все, я пошел это видео монтировать. Всем пока.